Это умело сделанный фотошоп, либо это действительно похоже на правду. Г, это та самая компания, которая не особо сильно любит поднимать свой зад и открывать рот в защиту своих артистов. Серьезно судите о том, что они вместе только по схожей постели? Всем привет, меня зовут Дженнели и сегодня я создала это разговорное видео для того, чтобы поговорить на тему того, что Дженни из Blackpink и Техен из BTS не встречают, что слитые фотографии Гуруми являются пустым пиздежом для набива хайпа. Я подготовила для вас факты, фотографии, переписки, а также заявления компаний. Давайте приступим. Приятного просмотра. Либо это умело сделанный фотошоп, либо это действительно похоже на правду. Лично мое мнение заключается в том, что да, действительно, был взломан телефон Дженни, с которого были слиты личные фотографии, которые никто никогда не видел. Лишь остается процентов 10, что эти фотографии всего лишь взяты из какого-нибудь закрытого чата или аккаунта Дженни. Также допускается предположение, что эти фотографии были проданы Гуруми Стафа Муге, возможно и самим Уге, или же, что хуже всего, если они были проданы кем-то из окружения Дженни. Человеком, рядом с которым Дженни продолжает находиться по сей день. Что может быть очень опасно. Если кто не понял, сейчас речь шла лишь о фотографиях, где Дженни была одна. Также были проданы фотографии Техиона, где он один. Выходит, что возможно Гуруми выкупил личные фотографии Дженни и Техиона по отдельности. И с помощью умелого монтажа и хитрости превратил их во всеми желаемую парочку. Техион и Дженни. Если бы все фотографии, слитые Гуруми, были бы просто фейком, Генни засуетился бы даже через три месяца после начала слива потому что, насколько мы знаем, УГ это та самая компания, которая не особо сильно любит поднимать свой зад и открывать рот в защиту своих артистов. Все предыдущие конфликты, сливы и шипы связанные с Дженни из с Blackpink, были проигнорированы компанией. Возможен и такой вариант, что УГ просто испугался последствий и реакций разъяренных фанатов Дженни, которые уже не намерены терпеть такое отношение к девушке. Либо в этот раз вся шумиха приобрела еще большие масштабы, что могло заметно пошатнуть саму компанию, понизить ее акции. Подлинность фотографий, которые я вам Показала сейчас 99,9%. По утверждениям фанатам, девушкой на снимке действительно является Дженни Ким. Это видно даже по мочке уха. Соответственно, фотография была продана и в результате слита. Есть еще одна слитая фотография, на которой предположительно находятся Дженни, Розе и Джи Драгон, с которым Дженни год назад якобы состояла в отношениях. Про эту фотку могу лишь сказать, что даже если на фото действительно Дженни обнимает Джи Драгона, то они просто хорошие знакомые и лишь друзья. Ничего больше. К тому же, они из одной компании. В их тусовке есть и другие люди, такие как Розе. Можно считать, что карьера Дженни началась с фита с так что все окей, и они просто не могут быть парой. А вот от этих фоток я вообще, кроме Кринжа, ничего не чувствую. Боже, такой глупый монтаж. Серьезно, судите о том, что они вместе только по схожей постели? Если бы даже они правда были вместе, Дженни не стала бы так палить свою постель в первом же видео на YouTube канале. К тому же, я сомневаюсь, что съемки этого видео вообще проходили в настоящем доме, где проживает Дженни Ки. Как минимум, потому что это было бы небезопасно, так как это место могли бы потом очень легко найти, что в итоге и сделали. И вот, блять, нихуя себе, YG Entertainment выпускает официальное заявление по поводу произошедшего. Вот что было сказано в заявлении. Здравствуйте, это YG Entertainment. Мы хотим официально объявить, что поручили поручение полиции для проведения расследования в отношении человека, который распространил личные фотографии Дженни. Мы постоянно следили за их ситуацией и после сбора информации подали жалобу в сентябре. Хули только в сентябре, блядь. WG Entertainment принимает решительные юридические меры против всех публикаций, которые наносят ущерб личности и чести артистов. Мы также подали в суд на комментарии, которые распространяют непроверенную информацию и вредоносные сообщения с клеветой. Гуруми написал, я приостанавливаю свою деятельность до тех пор, пока на меня не подадут в суд или компания не выступит против меня. Он хочет, чтобы компания упомянула его заявление, чтобы прозвучало его имя от уст компании в одном предложении с другими вышеупомянутыми артистами. Есть еще один комментарий неадекватного фаната. Я убью любого, кто скажет, что это опровержение отношений Тенни. Это подтверждение. Ты будешь с Дженни или ни с кем. Если мне придется убить их подругу или парня, я это сделаю. Но Тенни будут вместе. Если его посадят, я буду защищать Гурума в суде. Исходя из всего, мы можем сделать вывод, что Вайджи не опровергая подлинность фотографий Дженни и Техёна, соблюдает такую нейтральную позицию в этой ситуации. Но радует единственное, что наконец-то Вайджи начал предпринимать какие-то действия. Он начал защищать интересы своих артистов, потому что это действительно неправильно вторгаться в частную собственность, в личные данные артиста. Такие данные не должны попадать в сеть. По моему мнению, я считаю, что это некорректно и неправильно. Это аморально. Надеюсь, что гуруми за это накажут. Если не накажут, я не удивлюсь, потому что у нас сейчас, к сожалению, такое общество. Он просто хочет хайпа. Человек хочет, чтобы его имя стало известно на весь мир. Внимание, медийность это всегда деньги, к сожалению. К сожалению, даже на таких темах люди зарабатывают, и не маленькие суммы. Поэтому давайте просто все забудем про эту ситуацию, перестанем сливать фотографии, которые уже слил Гуруми, и не будем распространять и какую-то давать медийность этому человеку. Всем спасибо, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы его досмотрели, ебните мне лайк и подписочку на канал, чтобы кнопочка вы знаете, какого цвета стала. Всем удачи, всем хорошей жизни, не в встречать в жизни таких людей, как гуруми. Всего вам наилучшего. Всем спасибо. До свидания.